Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы смотрим, попробуй не сказать, вау, челлендж-версия для девочек. Чисто такие всякие штуки. Все те, кто успеет за три секунды поставить лайк и подписаться на мой канал, это лето станет одним из самых незабываемых в вашей жизни. Три, два, один, ноль! Еее, ну а мы начинаем! Это что такое? Какой-то шоколад, я бы сказала? Ну нет, так действует якобы, якобы эм, маска-пленка. Я не верю ей. Я и не верю. Вы видите вообще, что у меня челка красная? Помните, была она до сих пор красная? Вот. Представляете? Оу. Ее. Yeah. А, это нити. Да, это нити. Это нити. Нити, нити, нити, нити, нити, нити, нити, нити, нити. А -а -а -а. Короче, тут что-то такое, такое же, фу, собираемся в гриву вот так, офигеть, капец, капец, капец. Это называется контуринг, но контуринг какой-то такой слишком э, какой-то такой экзотичный. Это слишком много, по-моему, на лице. Это очень сложно тем, что ты можешь почесаться потом или как-нибудь не знаю все размажется же будет он просто коричнево везде некрасиво не эстетично и как бы уже давно не модно кто делает контуринг мне кажется даже уже фирмы перестали выпускать палетки с контурингом уже все я серьезно говорю вот этот макияж хорош вот он очень актуален очень актуален такой макияж сейчас, он не тяжелый, но он есть, это офигенный макияж, офигенский, идеальный, просто нюдовый, шикарный, прекрасный, вау, это же Джей красиво-то как, это хна, это же хна, так, у него родимое пятно было, а зачем его делали хной, вот, кстати, маска-пленка, которую мы с вами видели, Вот с бровями так не надо делать, мне кажется, если ты побреешь себе брови, то они начнут расти вот сюда у тебя, и у тебя будет лоб за бровей Ну зачем нам это надо? Надо их сразу выщипывать, чтобы как бы не сгревать и сразу их вам выдирать, чтобы некоторые там больше не росли Не надо нам такого, и вот такого нам не надо, нормальные, вообще идеальные брови теперь какие-то так себе, мне не нравится Верхние лучше, если их грамотно подкрасить, то будет офигенно это просто губы. Они были белые, так же, как и вся кожа. А теперь они морковные. Какой кошмарный цвет. Какой ужас. О, прям кошмар. Блин, кому идет морковная помада? Может быть, только зеленоглазом или рыжеволосым. Вот таким. Это очень красиво тогда, если идет. Да. Но блин, мне вот не идет вообще. Потому что у меня коричневые волосы и темные глаза. Может быть, если бы я была рыженькая или глаза ведьмочка, то тогда да. Какое веселое умывание у тебя, слушать где-то в коридоре, в прихожей. Ну давай, вот так, так, так, так, так, так. Слушайте, сколько она всего на себе наносит. А зачем ты это сделала сейчас? Она просто на показ, как она быстро умеет краситься. Если бы я тратила время а еще на движение, вот на эти, на все, я бы точно не накрасилась никогда. Просто макияж танцуя Капец глаза, да? Как она так сделала? А все почему? Потому что она сделала себе вот в такое вот второе веко У меня вообще оно сейчас не накрашено Просто ее не захотела, блин а у меня зеленые глаза, кстати Что я тогда? Так, надо попробовать режу помаду Все, что с нижней губой? Мамочка, что с нижней губой? Что с носом? Что произошло? У нее как будто нос зашит, вам не кажется? Или как будто супер склеен? И губы... Блин, это что было сейчас? Ой, ужас какой! Мама дорогая! ой! А это называется мезотерапия в волосы, чтобы якобы они быстрее росли, но ну, это все фигня! Ну но нормально! Нормально! Вот это второе веко меня, вот это вот длинное, большое, широкое веко, я имею в виду, хорошо вообще смотрится, очень, очень, очень классно. Мне нравится все, что блестит, вы знаете об этом, это прикольно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вообще блестящий макияж, он самый лучший. Вот я сегодня тоже немножко блещу, но вы, наверное, этого не увидите. Не, не увидите. Ну ладно. Просто на солнышке такие красивые тени Где же они у меня? Я вам сейчас их покажу Ой, сейчас покажу, если найду Я их найду Я их найду Или не найду Очень круто, очень круто Где же они, падла? Вот они Опа, красотка, ей-богу Какая вся блескучая. О, сколько-то нака. Ко... Это же кошмар. Ну это же ужас. Вот, называется палетка Mondust. А, прям супер блестящая, но вы этого не видите на мне. Но тут она блестит, вся, вся блестит. Люблю ее капец. Но ее лучше наносить на влажную основу, чтобы они блестели сильней. Проще взять блестки, нафигачься, если хочешь совсем сильно блестеть. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Коричнево, черное, золотое. О, из любой помады можно сделать переливающуюся, если ты имеешь в наличии хайлайтер. Такое лицо у нее интересное. Для Азии очень даже, даже, даже такое европезированное. И какой же она сделает макияж интересно. Слушайте, но ну, у нее есть веки. Вот что ее отличает от всех. И это очень такое крутое приспособление в Азии. Мне кажется, она считается очень красивой. видите, она опять нарисовала с помощью этого лайнера. Такую вот офигенно получилось. Просто нереально. Это тоже классное, классное. Но она уже накрашенная, но мы зачем-то нам хочет нам показать контуринг, который мы уже видели. Ну, ладно, посмотрим, как ты это сделаешь. Куда я там контурироваться? У нее так вот супер узкое лицо, прям вообще. Офигеть! Офигеть, сколько всего! Причем глаза так не ярко накрашены, но в то же время на лице столько всего. Это кошмар. Кто там? Как это все растушевать нормально? Это же невозможно вообще по сути. Ну, возможно, но ты типа мораешь себе лицо преднамеренно, чтобы сделать что-то еще. Ну, я нет, нет, не знаю, не очень нравится эта тенденция. Вообще сейчас модно румяна вот сюда, розовые. Здесь небродские тени. Реснички. Блеск для губ. У меня сегодня этот, этот, этот, этот. У меня целая коллекция, кстати. Ты... Что это? Бьюти-бомб? Да, бьюти-бомб. Новая. Ничего, что я крашу губы здесь? Можно чуть-чуть? Так, и что мы делаем? Что делаем? Что делаем? Мы берем вот это вот все, раздираем, очищаем. И у нас получается свободная коробочка. И что же мы туда погрузим? Давайте все протрем, все вытрем, все сделаем. Вот так, вот И Пам-пара-пам Опа, какая пыль Так и что, добавляем клей Это маг же Потом Блин, интересно Сеточку. Вот такую сеточку мне где взять? А, это она была там. Хорошо. Ладно. Вот вы видели, какой у него прибор, который тут бжж, все перемалывает? Извините, у меня такого не имеется. Я могу это сделать только вручную. Переживав. <ин> <inside extract> <oil> Тогда зубную. Я не знаю. Но получилось типа новая вещь. Бам-бам-бам-бам-бам. Утрамбовали. Вау. Вау! Целый, можно продавать. Это прикольно. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Если не видели вот это, посмотрите обязательно. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Люблю вас, целую, пока!